Всем привет! Я знаю, что я в эфире, я вижу. И я, Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, психотерапевт. Сегодня покажу уважаемым моим коллегам, коучам, психологам, экспертам, помогающим профессий, дизайнерам, в общем, людям, которые помогают другим людям, это эксперты. Покажу вам сегодня первое, что сегодня является трендом на 21-23. 21 2022 года. Так как я на рынке в онлайн-бизнесе, в онлайн-образовании уже более 10 лет, то очень хорошо понимаю, что происходит на рынке. И сегодня я покажу вам, как вы можете получать в десятки раз больше, чем вы получаете сейчас за свой вклад в людей. Итого у нас 6, 6 пунктов. Итак, первое. Во-первых, чтобы мы понимали, что такое тренды и почему важно отслеживать тренды, скажу вам так, что Сначала был, было много тренингов. Люди объелись сегодня этими тренингами. Кто уже объелся тренингами, поставьте единичку в чат. Помните, 10 лет назад и чуть дальше, мы, те, кто развиваются, понятно делать, кому не надо, кто сидел на лавочках и сидели там, они и дальше будут сидеть, это их проблема. Я говорю про людей, которые развиваются, правильно? Помните, сколько было тренингов и как мы... Хотели ходить на эти тренинги, как это модно было. Потом люди уже с этими тренингами, информации много, а результатов оказывается мало. Дальше были дешевые курсы, онлайн-школы, и сейчас онлайн-школы есть. Но заметьте, кто из вас покупал дорогие курсы в онлайн-школах или дешевые курсы? В зависимости от того, какой продвинутый мастер с вами работали лично, с вами работают лично те авторы, которые вас приглашают. Раскрученные бренды, там доступ к телу очень дорогой, согласитесь. И там уже работают наставники, внутри там кураторы, но это уже не тот человек, на которого вы пришли, согласны? Поэтому люди сегодня, те, кто с головой дружат, Люди сегодня, те, которые понимают, что происходит в мире, они понимают и то, что информации переизбыток, что информации настолько много, и так быстро все меняется, что надо с этим что-то делать. Да? А ведь хочется результат. В отношениях хочется, чтобы быстрее появился тот желанный мужчина, чтобы женщина была счастливой. И... Те, кто занимается отношениями, прекрасно понимаете, что людей, которые, женщин, которые хотят построить такие отношения, очень много. Но вот почему-то какие-то курсы или консультации далеко не приводят их к результату. То же самое мужчины, когда хотят идти в отношения, они там имеют свою боль, разочарование. Если это касается здоровья, вы дали какие-то примеры, курсы, вы дали какие-то, кучу даете материалов на своих аккаунтах. Мелькают ваши видео, мелькают ваши посты, сторисы. Но как-то вот э, нет у людей результата, и особо покупок нет, правда? Потому что большинство людей до сих пор приходят посмотреть, понаблюдать. И для того, чтобы человек захотел купить результат... Во-первых, вам нужно на бесплатных своих консультациях предлагать свои программы наставничества, не курс. Нет. Сколько сегодня курсов у вас лежит в, в мегабайтах на компьютерах? Вы их сильно смотрите? Голова же забита множеством другой информации. Сколько у вас подписок, рассылок? как мы листаем другие ленты новостей, как мы залипаем на этих лентах новостей, на этих сторисах, а курс, который вы купили, он не выполняется, не делается. Правда? То же касается и самих психологов, коучей. Если вы понимаете, врачи, психологи, коучи, в общем, те люди, которые помогают другим людям, если вы понимаете, что люди только наблюдают и особо покупать не хотят, у вас должна быть уже... Это должно быть значок, маячок, что вам не нужны все. Спасибо вам огромное за ваши сердечки. Вам не нужны все. Вам не нужно плясать перед людьми, которые просто пришли и слушают. Просто пришли и, и дальше пошли. Вам нужно искать своих людей. Вам нужно искать тех людей, которые готовы что-то менять. Вам нужно искать... и тех людей, боли которых вы знаете и боли которых вы можете решить. Спасибо большое за ваше сердечко, за вашу поддержку. Вот сейчас у меня обучается очередная группа в звездном коучинге. У меня так и называется звездный коучинг, программа наставничества. То есть коучинг наставничество. Веду до результата, поддерживаю и направляю. И вот многие специалисты, которые уже работают в онлайне, они хотят все-таки хотят делать курсы. Да, можешь сделать 2-3 урока, мини-курс и показать какую-то ценность людям. А дальше приглашай человека в наставничество. Веди его за ручку до результата. Потому что человек сольется, когда ты продашь ему курс. Да, вы можете продать дорогой курс. Сегодня мы разбирали занятие. У нас сегодня был второй день практику из э, силов боли. Вот мы разбираем такой случай там, у Татьяны Марычевой, очень известный специалист на рынке, вы знаете, да? Большая онлайн-школа. Вот говорит моя участница, говорит, я купила курс за 90 тысяч, круто, не пожалела для себя. Ну и что? Там дальше идут кураторы, там дальше непонятно, что попало. Поэтому действительно хорошие специалисты умеют продавать, и это здорово, и вам надо учиться продавать. И я вам продаю постоянно. Продавать, давая пользу, а дальше нужно вести человека в на Наставничество, коучинг, программа, которая ведет степ-бай-степ -степ к его результату. Иначе сегодня эти курсы это ни о чем. А что делает большинство с психологом-коучем? На страничках нет четкого понимания, кто ты. Регрессолог, нумеролог, карты таро, покажу, там что-то покажу. Ну покажете вы и что? Вы показали на своей консультации, показали диагностику, увидели у человека, какие есть, подсветили его проблемы, а дальше предлагаете человеку программу наставничества. Да, и на консультациях, на продающих консультациях, которые есть в моей программе, вы учитесь продавать, давая пользу, задавать открытые, продвигающие коучинговые вопросы, и человек понимает, блин, да, я просто вот, вот, прямо вот, вот уже сейчас готова. Или человек говорит, да нет, я как-то сам. Ну, сам так и сам, дальше идете и выбираете своего человека. Но вы этому человеку дали пользу, которому предложили на бесплатные продающие консультации, показали его боли и предложили ему свою программу наставничества. Пришел человек к вам, вам не надо обижаться, что он не купил. Он не вам отказал, он себе отказал, он не готов. Может быть вы ему не подходите. Ничего страшного. Мы не должны, что всем нравится. Понимаете? На вас идут те, кому вы зайдете, кому вы зайдете энергетикой, кому вы зайдете аргументами и фактами, кому вы зайдете какими-то другими элементами, которые вам, вам понравятся в этом человеке. Вы же знаете, что мы не всем нравимся, и нам не все нравятся. Поэтому... Я показываю, как выбирать этого идеального клиента. Нам не нужно всех брать подряд. Люди, которые не готовы что-то делать в своей жизни, они так и будут сидеть. Вот я сейчас выложила пост про то, что нужно записывать 300 желаний, не меньше, чтобы было записано на бумаге. Иначе вы рабы. Что за бред, пишет одна девушка. Да, этот бред наука доказала. Как устроены нейронные сети, как устроена люди, которые получают, достигают много. Да, коллажи мы пишем сейчас перед Новым годом, да, но не только картинки коллажи, а еще и цель ставим, как этого достичь, а не только рисуем коллажи и лежим, как Ванишка-дурачок на печке. Хотя это тоже работает лучше, чем, чем вообще ничего не уметь хотеть. Для кого-то это бред, но это не ваш клиент. А может быть сегодня она сказала, да что ты за бред говоришь? А завтра она поняла, что... Самостоятельные курсы SEO, там, продвижения, там, еще какие-то интернет-курсы, они тебе постольку-поскольку нужны. Да, нужно понимать и разбираться в таргете, нужно понимать и разбираться в SEO-продвижениях, нужно понимать. Но туда лезть вам не надо, как эксперта. Там есть специалисты, которые вам... Найдете таких специалистов, которые будут вам это вести. И вам там не надо ковыряться. Ваша задача... Создать такую программу, чтобы вы могли людей довести до результата. Вы эксперт. Поэтому тренды 21-22 года – это наставничество и коучинг до результата. Эта тема только в Украине, в России, на постсоветском пространстве, только зарождается. В Европе, в Америке – это давным-давно уже раскрученная тема. Поэтому те, кто сейчас еще только пошли на курсы, Получили дипломы и сидят тоже на попером, Я видела таких, приходят тоже коучи, которые учатся. Я говорю, ну так возьми уже сейчас себе людей и веди себе там пару человек. Заодно учишься и веди, практикуй. Не, мне надо поучиться. Ну, что же я могу сделать? Поэтому вы можете закончить курсы коучинга. Вы можете получить суперский диплом там с каким-то международным форматом. Но если вы это не применяете... Да никому это и не надо, друзья, понимаете? Людям сейчас не нужны наши корочки. Да, важно, конечно, когда есть вот эти ордена, медали, корочки, да, у меня есть что вспомнить, потому что я и на войне была, и в ООН работала, и посттравматические синдромы людей работала, и работаю и с отношениями, и... потому что главной чертой у людей проходит я. Вот я. Я. Кто я? Если я никчемная, ничтожная, то я и продаю свои, за копейки свои продукты. Я боюсь выступать на вебинарах, я боюсь делать новые, поэтому я иду в какие-то курсы разные, потому что причина это внутренняя никчемность, низкое, мыш... ну, низкое мышление. Поэтому нищеброды это те, которые низко мыслят и нищим бродят. Я часто об этом говорю. Вот, Поэтому дипломы вам нужны. Если они у вас есть, и вы распыляетесь и всяким курсом, вы тратите свою энергию, время и силы, и вас обгонят конкуренты. Сегодня те находятся в фаворе, кто перестроились и взяли, создали программу по наставничеству. Например, что мне говорит одна девушка-нумеролог? Как я могу вести наставничество? Я же не психолог, я только заканчиваю там какое-то образование. Ребята, мои дорогие, у кого такая есть тема, у кого такая есть вот? Напишите, как я могу взять наставничество, если я не психолог или там у меня нет опыта. У кого такое есть? Напишите, пожалуйста, единичку. Спасибо большое за вашу поддержку, за вашу обратную связь. Я вам очень благодарна. Так вот, смотрите, вы свой опыт, который у вас есть, вы что-то достигли в своей жизни. а, Например, вы достигли, там, не знаю, закончили там тяжелые токсичные отношения там завершили, сумели завершить красивый развод, чтобы боли меньше оставалось, да? Потому что всегда новые отношения это радость, а разрыв это тяжело, это больно. Вы закончили отношения с насильником, с абьюзером, завершили их. Почему вы не можете людям показать, как это сделать, чтобы они не сидели и не мучились? У вас прекрасные отношения с вашими детьми, вы смогли настроить эти отношения. Может, даже вы не психолог. Но вы можете стать коучем, наставником для тех, у кого нет этого опыта. Понимаете меня? У вас э, там бизнес бьюти, вы работаете офлайн. Как вы можете выделиться на рынке, как вы можете зарабатывать больше? Вы однозначно делаете э, курс какой-то, создайте. Такой создайте курс, который, которого нет у других. А даже если есть у других, то у вас это пусть не парит. Почему? Потому что у вас есть своя уникальность, своя особенность, то, чего нет у других. Дальше. Вы умеете организовывать людей. У вас хорошие-хорошие лидерские качества. Вы можете придумать какую-то программу, когда люди с заниженной самооценкой, не умеющие выстроить собственные границы, сидят там и дышат там себе в тряпочку, потому что боятся себя проявить. Вы тоже можете создать программу и продавать людям эту коучинговую программу. Таким образом, вы выделяете сегмент людей, боли которых вы понимаете, и вы можете им помочь. Понимаете? Это на уровне вот таких вот когнитивных э, таких вот э, элементов, потому что на самом деле все намного серьезнее. Потому что когда вы продаете всем подряд, пишете, что вы там регрессорок, регрессолог, нумеролог и еще там кто-то, людям не нужно знать, кто вы. Не все это понимают. Людям нужно знать, какие... Боли вы решите. Ну вот у меня сейчас, я не провожу сейчас тренинги по отношениям. Я сейчас занимаюсь, узко занимаюсь коучевым, психологом. И у меня написано, помогу психологам, коучам, экспертам увеличить доходы в 3-10 раз за счет самоценности и создания системы. А система это пошаговый алгоритм, который ведет вас к программе наставничества. Таким образом, что я сейчас, к чему я сейчас подвожу? У вас, у каждого и у каждого из нас людей, у всех у нас людей есть большие и серьезные грики и убеждения. Во-первых, мы не знаем, чего мы хотим. У нас в голове полная каша. Если мы хотим, то у нас нет есть четкое понимание, а что, что конкретно вы хотите. И когда вы приводите людей на бесплатную консультацию, вам нужно научиться вести человека в его будущее. Если у вас у самих нет понимания, чего вы хотите, у вас в голове каша и бред, есть какие-то кусочки, фрагменты, то это говорит о том, что вам нужно научиться правильно и грамотно использовать свой мозг и научиться правильно хотеть. Когда у вас есть правильно выстроенный баланс между левым и правым полушарием, левое полушарие это логика, правое это наше э, творческое, наше вот это вот удовольствие и кайф. И вот когда вы научитесь правильно позиционировать себя, позиционировать э, даже не себя, это следующий этап, хотеть правильно, то вы на консультациях людей будете вести в его будущее. Поверьте, и вы сами знаете, и я тоже знаю, что у нас нету, у нас нет э, грамма. А что ты хочешь? Хочу быть счастливой. А как ты это понимаешь? Ну, что, и человек поплыл. Понимаешь? А как ты хочешь быть счастливой? Представь себе, что это случилось. Ну, тогда я буду понимать, что... Бред. Вам нужно зайти в этот кусочек этой жизни счастливой, да, вот, вот эту счастливую жизнь, и кусочек оттуда просто проговорить. Где вы сидите? Где вы стоите? В чем вы одеете? Что вы слышите? Что вы чувствуете? Вот это называется «вижу, слышу, чувствую». И тогда у вас, в вашем будущем, создается, Когда вы вспоминаете про свое будущее, у вас вибрации, вы все про вибрации, наверное, слышали, у нас создаются высокие вибрации, и тогда вам проще дойти к этой цели. Но человек сам будет болтаться долго, а с вашей помощью он придет к своей цели быстрее. То есть найти своего мужчину, построить здоровые отношения с детьми. На выходе что получит человек? Счастье. Как конкретно это сделать шаг за шагом, вы это показываете в своей и учите людей в своей консультации, которую ведете на наставничество. Вы им наставничество даете пошагово. Как говорит нумеролог, я могу, там или астролог, как я могу людям помогать, какую программу я создать. Человек приходит к вам на консультацию диагностическую, вы ему раскладываете, что у него есть, показываете, где его болевые точки, показываете, что вот тут звезды, вот тут планеты, а вот тут ты. Тебе нужно правильно хотеть, тебе нужно грамотно общаться с мужчиной, если там есть отношения. Если у тебя отношения с родственниками, там, тоже можешь отдельно взять только одну тему, как выстроить отношения со свекровью, ты только эту тему можешь вести. Одну только эту тему можешь вести, и ты взорвешь интернет. Потому что люди в основном психологи. Вот, вот психологи, они все помогают. Чтобы зарабатывать достойные деньги, помогая всем, для этого надо быть Алуникой Добровольской, для этого надо быть Вероникой Семеновой, у которых миллионные блоги и везде. Для этого надо быть Милой Левчук, понимаете, которые психологи, которые... Им можно уже носки продавать, все, что угодно, их будут покупать, и у них покупать, потому что они уже раскрученные бренды. Соответственно, для того, чтобы вы, как человек, у которого есть навыки, вам нужно научиться понимать, кому вы, то есть понимать боли людей. Это называемая ниша. Поэтому я слово «ниша» не люблю, но просто вот, чтобы вы понимали, это та часть людей, которой вы можете помочь тот узкий сегмент людей, которым вы точно поможете, используя не только ваши знания, которые вы там получили, там, нумеролог, астролог, регрессолог, а еще и тот опыт, который вы прошли и можете поделиться. Например, вы научились общаться, вы там сумели познакомились там со своим мужчиной любимым, да? Вы знаете, как общаться на сайтах знакомств. До прошли какие-то курсы, доработали, дали человеку взяли его программу. Почему нет? Таким образом, у вас должно быть понимание, чего вы хотите, чтобы человека привести к результату. Это один из пунктов шести шагов. У вас должно быть кто вы. Вот Какой вы специалист. Вам нужно выделиться уникальное торговое предложение. Вам нужно посмотреть, как вы можете выделиться на фоне других своих специалистов и конкурентов, чтобы привлекательно было ваше предложение. У вас должен быть Ну, позиционирование ты до сих пор так и не поменяла, потому что сказала, что там стояла старая, поэтому поменяй прямо сейчас. Потому что я увидела только что, дошло до меня, что у нее не поменяно позиционирование. Ты же за это деньги у человека взяла, правильно? До сих пор не поменяла. Поэтому, когда есть четкое кто вы и чем вы выделяетесь на рынке, вы можете, естественно, выделиться на рынке. Дальше, кому вы помогаете, какой категории людей, узкому сегменту людей, и, де, и даете свой, свой опыт. Дальше, когда вы продаете дешевые курсы, поймите такую штуку, что вы обманываете людей. Когда вы продаете дешевые консультации, вы недооцениваете себя, вы множите нищеброство, потому что человек, который не понимает ценности своей услуги, продает ее дешево, он таким образом не уважает клиента, не ценит свой труд и светит своим нищебродством и заниженной самооценкой. А это самая главная тема распаковки личности. Сегодня мы провели с группой второй день двухдневного практикума «Сила в боли». И выяснилось, кто-то пришел две недели работы, кто-то уже месяц, кто-то уже два месяца работает в программе. Но эта боль, вот, э, не могу выступить, не хочу выступ, боюсь выступать, а что скажут, а что подумают, а у меня не хватает компетентности и так далее. И выясняется, что у нас в детстве столько было глюков, обещаний, э, столько было, и вот сегодня мы это распаковывали и убирали. И сегодня там, я чуть, чуть позже покажу маленькие скрины, которые мы получили сегодня, э, результаты наших учениц, наших коучить психологов. Поэтому, когда вы не идете сами в дорогие программы и не распаковываете, продаете свои услуги дешево, это значит, что и люди к вам будут такие же приходить, такие же, которые не ценят вас, не ценят себя, они обесценивают ваш труд, обесценивают себя тоже, и вы таким образом привлекаете вот этих людей, которые, ну короче, в вашу карму приходят те люди, которые еще больше множат вашу боль. Ну, например, вам жалко человека, у него нет денег. Денег на что? На то, чтобы свою жизнь сделать лучше, отношения лучше, здоровье сделать крепче, постранить, похудеть, там, я не знаю, деньги увеличить. На что у человека нет денег? На что? На все, что угодно у нас есть деньги. У нас куча кредитов у многих. И мы эти кредиты берем непонятно на что, а на развитие у нас кредитов нет. Мы не можем взять. У нас нет денег, люди говорят. Поэтому, когда вы жалеете людей, продаете им дешево, это значит, что вы сами не покупаете дорогих продуктов. Вы сами себя не уважаете и не цените. Представляете? И поэтому бегите от тех психологов, которые продают вам дешевые за полторы, две, три тысячи свои продукты. Бегите есть специалисты очень крутые я работала с такими специалистами сама у них брала консультации в итоге они становились моими клиентами ну это нормально Там за 10-20 тысяч это например как найти твои уникальные стороны и вот тебе задает мастер вопросы и ты понимаешь, что «О, оказывается я этого в себе не знала то, что я даю людям, распаковываю их их уникальные стороны мне тоже нужно что-то меня распаковал, это нормально и я говорю, ты знаешь, что стоит, Сколь, какая ценность твоих продуктов? Была у меня девочка, которая, которая, я пришла на бесплатную консультацию, она специалист по распаковке личности. Я у нее купила э, консультацию, и потом она у меня купила, потом я ее распаковала, еще круче, понимаете? То есть, это о чем говорит? Мы не ценим себя, и не видим себя, и не понимаем своих уникальностей. Таким образом... К чему мы пришли? Первое, чего хочу, четкое понимание, чего хочу. Второе, научиться консультировать и продавать бесплатно, давать людям пользу, показывать их боль, вести их в будущее, это в обязательном порядке. Это второе. Дальше, кому вы продаете? Вам нужно понимать боли людей, что у людей болит. Дальше у вас должна быть программа наставничества. И даже если у вас нет пока программы наставничества, у вас только на, там чуть-чуть там какие-то мысли, элементы, набросайте себе на листочке в среднем хотя бы, что вы людям будете давать, и уже продавайте. Даже пока у вас, если нет этой программы, вы так быстрее ее сделаете. Понимаете? Поэтому люди, которые просто слушают, просто ходят, и они боятся, ну, это люди, это их выбор. Задача звездных коучей, моих коучей, моей программы, сделать коучей сильными, уверенными, чтобы они могли помочь миру, людям тоже стать сильнее и брать ответственность за свои действия, за свои поступки. Потому что, когда вы в программе, например, работаете усердно, регулярно, выполняете все домашние задания, ну, почти все, да, максимум, то вы быстрее выйдете на результаты. Потому что часто люди даже приходят, платят немалые деньги и тормозят, и, ну, в общем, боятся. У них внутренний самосаботаж, самосаботаж. И задача наставника – вытащить такого человека, поддержать его, направить его. Вот почему люди сливаются часто из-за самосаботажа в том числе. Почему наставник, как он же, психотерапевт, как я. Он же тренер личностного развития, тренирует навыки у людей. Он же коуч, он же наставник, у которого опыт, опыта, будет здоров. Понятное дело, что проще пойти под крылом, да, под крылом у кого-то, быстрее пройти вот эти, более чем эти самому. Поэтому мои, спасибо большое моим ученикам, я очень благодарна, потому что они идут постоянно и работают, и работают. То быстрее выстрелил за финал, то медленнее, у каждого своя скорость. Но в любом случае я еще раз убеждаюсь, что наставничество сегодня – это невероятно. Меня слышно, ребят? Потому что если, может быть, у меня был звонок, и, может быть, у меня перестал звук быть, такое бывает. Меня слышно? Дайте обратную связь, пожалуйста. Поэтому на бесплатной консультации я показываю, как вы можете создать курс по наставничеству, программу по наставничеству, Покажу, как вы можете это сделать быстро, и уже за месяц-два выйти на доход 300, 400, 500, спасибо большое, спасибо, угу. 300, 500 и выше тысяч, тысяч рублей. То есть до миллиона можно работать без больших команд, вообще без команд, с одним, с одним помощником, без э, таргета, потому что он дорогой таргетинг, и там надо уметь и знать и так далее. Бесплатные способы продвижения, кто придет на консультацию, получите 29 источников бесплатного продвижения. Вот. Поэтому, мои дорогие друзья, если для вас, если вы заинтересовались, и вам важно, и вам хочется иметь у себя Лояльных учеников, которые будут идти до результаты, вам хочется помогать миру, выполнять свою миссию и зарабатывать на своих знаниях достойные деньги. Вам ко мне на бесплатную консультацию, где я покажу вам четко, что вам делать. А еще раз напомню, кто вы без вот этих вот кучи своих перечислений, своих регалий? Людям не нужны регалии. Коротко кто вы и кому вы помогаете и чем. О, как пример, у меня позиционирование, оно не идеальное, тоже его меняю, но оно настроено на коучей-психологов. У вас должна быть программа, у вас должно быть умение продавать на бесплатных консультациях, вести людей в их будущее. Этому я учу, это коучинговые вопросы, по сути, поэтому коучи очень много имеют дипломов, но не умеют продавать, у них нет своих клиентов, есть другие страхи. Поэтому программа комплексная, я ей даю распаковку. Распаковка, это считаю, самым главным. Распаковка личности. Если у человека низкая самооценка, он будет продавать э, дешево, он будет учиться бесконечно, он будет ходить по кучам тренингов, учиться тому, что ему не нужно, нужно, но не обязательно, таким образом распыляться. У вас должна быть программа наставничества, и только после этого вы идете и продвигаете свои услуги. Бесплатно, 29 способов покажу зайдете ко мне на консультацию, таплинк покажу. Там есть ссылочка, зайдите по ним. Платно – это все платные способы, которые вы тоже знаете. Но прежде чем идти в платные, дорогие э, способы рекламы, у вас должен быть у вас должен быть Четкий план действий. Вы должны понимать, куда вы ведете. И вам нужно бить в одну и ту же точку. Бить, бить, бить до мезосольской эры, как я говорю, да? То есть не спускать. Не сегодня, так завтра к вам придут ваши ученики. Но просто четко определить, кому вы, что вы, как вы, зачем вы. Таким образом, вы выполняете свое предназначение и миссию. Это что касается специалистов, помогающих профессий. Большое вам спасибо. Вот Катерина сейчас написала здесь комментарий. Большое спасибо за ваш вклад в меня. Берите свой, шанс, берите свой шанс расти. Так вот, смотрите. У кого с детьми есть проблемы, например, вот Катерина, спасибо большое. Она работает, она нейропсихолог. Она работает с детьми, помогает детям, проблемам развития. И когда она пришла ко мне в программу, во-первых, я увидела на странице, что это специалист с высокой буквой. Я когда захожу на страницу своих коллег, я порой вижу, боже, думаю, какой же это суперский специалист, что же она так распыляется, почему же у нее вот такая вот фигня. То же самое было и с Катериной. Когда мы с ней зашли в программу, начали работать, а как же я могу помогать детям, когда я нахожусь, я хочу работать онлайн, она работает офлайн? В итоге Катерина сузилась и стала помогать родителям, у которых проблемные дети, чтобы через родителей помочь детям вырасти здоровую нацию. Представляете? И вот сейчас у нее уникальнейшая программа. Поэтому Катерина, вот сейчас она присоединилась. Увидите ее, напишите ей. Кому интересно, напишите мне, я дам вам бесплатную консультацию, она проведет. У нее обалденные материалы на страничке, можете зайти и посмотреть. Почему я сейчас говорю? Вот Она сейчас зашла ко мне на эфир. Потому что многие из вас действительно распыляются. Не понимаем, кому мы хотим. «Ну, хочется идти, а мы хочется и а и тем. А кому ты помогаешь? От 18 до 65. Господи, какой же бред. И вот это самая трудная часть, когда вы... Я так раньше распыляла. Думаете, я была? Бы... Я такая же была. Но у меня проще было. Я тренер личностного развития. И я еще 12 лет назад поняла, что я хочу прокачать себе в разных сферах. Здоровье, отношения, деньги. То есть все сферы жизни я прокачала. Каждую сферу я проходила курсы, тренинги. И вы знаете, я понимала, что мое образование академическое, медико-биологическое, оно. Ну, как вам сказать, оно мне помогало, конечно, работать в государственной службе, выполнять свои обязанности, выполнять их на отлично, за что у мне получала кучу медалей, орденов и так далее. Но, понимаете, когда ты идешь самостоятельное плава, плавание, это совсем другое. И когда я начала проходить трансформационные тренинги, НЛП-тренинги и разные другие тренинги, я поняла, что мои образования ничего не значат. Ничего, к сожалению. Это вот просто... Ой. И тогда я поняла, что если я прокачала сферу здоровья, Сейчас мне только 61 год, я чувствую себя великолепно в хорошей форме, как вы видите, довольно-таки, я не стесняюсь это сказать, я не скромничаю. И тогда я поняла, как я могу помогать людям через гипноз, у меня есть программа самогипноза, психосоматика, разные болезни и так далее. Например, зрение, вот сейчас практику давайте сделаем. Если у кого-то со зрением плохо, или может быть вы очкарик, или может быть у много свечи за компьютером, когда у вас есть будущее, вы видите, ради чего, вы знаете, ради чего вы живете, у вас здесь много прописанного «хочу», вы сейчас трёте ручки свои, трёте ручки, вы знаете, здесь есть энергетика, вы соединяете энергию всего тела, закрываете глаза, представляете себе, чего вы хотите, видите картинки вашего желаемого и слегка прижимаете глаза. И чуть-чуть подержите. И еще раз, так три раза. Желательно видеть свои картинки будущего. И еще раз. И вы заметите, что вы открыли глаза, и у вас стало больше обзор. Заметили? Вот так все работает. Поэтому, когда у вас есть какие-то психосоматические заболевания, в данном случае по глазам, была большая проблема со зрением, был герметический каротит И мое видение будущего, мечты мои, вот такие, вы знаете, как... А это же высокие вибрации. Когда вы чего-то хотите, вы в сладости находитесь. Вы тело даете вибрации. Кто меня понимает? Поставьте плюсик. Тогда вам лучше приходит, и вам проще идти к своим целям. Потому что одно дело – хотеть, там, мечтать, а другое дело – делать каждодневные целевые действия. Согласны со мной? Кто согласен? Плюсик в чат. Спасибо за вашу активность, вы супер, супер великолепная аудитория, очень активная, доброжелательная и благодарная, это очень важно. Вот как вы, так и к вам, точно-точно, да. И поэтому, когда у вас есть множество знаний, вы получаете эти знания, но вы не знаете, кому их дать, вам очень важно подумать, кому можете помочь. Поэтому приходите ко мне на разбор, на консультацию, покажу вам этих шесть пунктов более детально на вашем примере, как вы можете создать свою программу наставничества и получать достойные деньги за свой труд. Итак, позиционирование, кто я, продающие консультации, распаковка себя как личности однозначно, потому что если вы продаете дешево, значит, вы никчемны внутри и ощущаете свою никчемность. Это детские программы очень глубокие. Если вы не проработали себя, значит, вы транслируете в мир вот этот негатив, эту боль и так далее. И вы не имеете права, на мой взгляд, вообще продавать э, свои услуги, неважно какие. Потому что, когда люди не платят, они не ценят. А если люди не ценят, вы можете нищебродство. Это мое глубокое убеждение. Я в этом стою на этом, всегда буду стоять. По крайней мере, в ближайшее время. Так что на консультации покажу вам, как вы можете создать бизнес-наставничество. Покажу более детально, как это создать на своей консультации. Будьте на связи под этим видео наверняка будет возможность зайти. А кто будет создавать? Поэтому, когда вы придете ко мне на страничку в мою, в мою шапку профиля, я с удовольствием подаю вам, покажу вам вашу уникальность, вашу ценность и как вы можете создать систему наставничества, чтобы вы подавали не одноразовые консультации, а ту работу, за которую люди платят достойные деньги. Если вам была полезна наша встреча, оставьте танечку до 10, а я с вами прощаюсь и желаю вам всем благ. Если есть вопросы, задайте, а если нет, то я желаю вам... Получать в этой жизни ровно столько, сколько вы достойны, сколько вы заслужили. Всех вам благ, пока-пока.